Привет, ребята. Да, я знаю, я слишком долго не записывала видео. Я устала от этого, и я понимаю, что надо записать новое, но мне все не было времени на это, и поэтому я решила записать его сейчас. Столько всего изменилось с того, как я ушла со школы. Не будем брать в счет то, что я перестала записывать видео. Летом я закончила ЕГЭ, затем была беготня с тем, куда мне поступать. А теперь меня заставляют найти работу. Но обо всем по порядку. Для тех, кто не знает, я поступила на кафедру режиссуры кино и телевидения в ОМГУ. Оттуда все и началось. Хоть я и была и заочником, но я ходила очно. Потом выяснилось, что учительница английского, ну не совсем так немножечко хорошо со мной поладила, и поэтому я решила сдать ее заочно. Фигня как раз началась и к концу года, когда начали сдавать сессию заочники. И именно как раз-таки вот этот английский занимал другой важный предмет, на что мне пришлось идти полностью заочно учиться. И как-то мне неловко было, потому что делиться на сразу два списания – Поэтому я решила стать заочником полноценным. Вот меня и заставили, собственно, найти работу. Периодически я работала у мамы в магазине. Там на Лицкевича есть рынок. И мама там разместила свои вязаные товары. И вот после сессии, получается, я осталась на каникулах до самого апреля. А сессия у нас закончилась в декабре, в середине декабря. Чего делать дальше-то? Я пыталась записать видео, но ничего в голову толкового не приходило, и поэтому мне пришлось записывать просто стримы. Как вы можете наблюдать, у меня слишком частое появление стримов за последнее время. А все потому, что у меня ушел комп, ушел ради моей жизни, и поэтому я взяла новый ноутбук. Собственно, вот он, вот этот вот ноутбук. А, очень Мои многие друзья бунтовали, даже не сами родители, а друзья, то, что у меня он за 80к. А, нет, ребята, это кредит, это не со стримов, честно Я не настолько много сижу на Твиче, чтобы столько зарабатывать Ей. Также у меня появилась новая камера, на которую я сейчас записываю И я сейчас тоже ее покажу та -да! Надеюсь, с ней мне хотя бы будет снимать проще Хотя я не привыкла снимать на видеокамеры, но надо как-то приживаться все-таки Чего же у меня еще нового? Конечно же микрофон как я? Какой я стример без микрофона? Спасибо моему парню за то, что подарил мне ее. Еще у меня появился новый штатив, так что я по полной начинаю раскручиваться по поводу техники. Я постараюсь сделать видео лучше, и вот, ну, сейчас вот во время отсутствия меня, вы как бы, может быть, сильно и не заметили, я оставляю на канале видео в основном теперь мои работы. Просто то, что я сняла во время учебы, либо для учебы, либо вместо учебы, но меня там не было. Вот просто вот простые вот такие вот мирные разговоры, вот как вот я сейчас вот с камерой болтаю Такого давно не было И я надеюсь сейчас почаще делать видео, потому что, ну, как бы все-таки мое отсутствие такое долгое Я просто сегодня проснулась и поняла, что я все в паутине Что-то мне надоело уже лежать, не нужно все-таки действовать Ну, стримы пилить я не перестану И да, я помню, что скоро ярмарка, но я не знаю, как всегда, смогу ли я на нее пойти Естественно, я приду но у меня даже нету идей по поводу того, что снимать на ярмарке. Может быть у вас есть какие-нибудь идеи, потому что интервью уже были, сцены за кулисами тоже были. Мне нужно что-то новое. Может быть у вас есть идеи? Потому что мне с этим как бы явно проще будет. А с этим я как бы сомневаюсь, идти на ярмарку и не значит, чего снимать. Если у вас есть идея, что же мне снять на ярмарку, обязательно мне пишите. Потому что я очень ценю ваши идеи, комментарии, и лайки, и посты и все такое прочее. Даже критику оцениваю. Мне нужна ваша поддержка. Ну а с моей стороны я попробую снимать видео чаще. Если у вас есть годные игры, пишите мне, я попробую их постримить. Ну что ж, до встречи до нового видео. Мне что-то такая камера включается.